Ассаламу алейкум, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с праздником Байрам-Курман. В этот день мы должны молиться друг за друга, попросить прощения у Аллаха, побольше молиться, пожертвования принести для согласия Аллаха. Йо Аллах, мы молимся к Тебе. посредством своего имущества поклоняемся к Тебе. Прими наши пожертвования. Дай нам сила давать руки помощь друг другу, простить друг друга. Прости наше упущение, и Тимуилествани. Мы ищем помощь только у Тебя. На помощь мы прибегаем к Тебе, к молитве и терпению. Дай нам сила понимать друг друга. И Аллах дай нам мудрость, чтобы не потерять свою жизнь напустую, чтобы всю оставшую жизнь привести в поклонение к Тебе, добиться довольства Твое. И Аллах руководи нашими делах. дорогие друзья. Приветствую вас из Грозный. Вот сейчас улетаю уже в Москву. Дорогие друзья, хочу поздравлять вас с праздником Курбан. Хочу поздравлять вас с праздником Арафат. Это замечательный день. Это один из лучших праздников для мусульман. Хочу желать вам вашей семьи здоровья, счастья, благополучия. Все то, что вы мечтаете, что Всевышний давал вам. В этот день все наши просьбы принимается. В этот день все наши желания принимается. Молите за друг друга сильно, молите за друг друга больше. Дайте пожертвования от чистого сердца. Желаю вам успехов. Да Аллах, чтобы вы были великодушими, милосердными по отношению к нуждающимся. Держите широкие рука, открытые рука, и это вам помогут. Удачи вам. Нам помогает то, что мы отдаем этому миру, а не то, что берем. С праздником! Добрый день, дорогие друзья. Я сейчас поприветствую вас из тот села, в которой я родился. Дорогие друзья, смотрю, вы очень бурно обсуждаете именно в Инстаграме, потом, почему я до сих пор не лечу в бизнес-классах и так далее. Есть два вида богатых людей. Один, который унитаз делает золотой, люстра делает золотой, выключатели делает золотой и так далее. А десятиэтажные дома живут. А есть другая категория. Я каждый год оплачиваю 64 школ всем отличникам, ступендиам на каждый четверг. И каждый год мы строим хотя бы один мечеть. Каждый год почти. Каждый год мы оплачиваем как минимум около 20-30 срочных операций и так далее. И я занимаюсь этим. Я считаю, что это намного больше блага, чем летит для меня одним человеком в бизнес-классах и, и так далее. Желаю вам успехов. Когда вы станете богатыми, это богатство используется на благо, потому что его Аллах дает. Желаю вам успехов. Об этом пишите в комментариях свои мнения. Удачи!